Всем привет! Последний видос был залит осенью, за что я извиняюсь. Также хочу принести свои извинения перед теми, кому обещал видос. Скажу честно, тогда не было идеи для видео, а сборки поднадоели. Для себя обнаружил хорошую рубрику для видео. Это обзоры старых игр. Сегодня я хочу сделать обзор на Xenous 2 «Белое золото». Игра разработана украинской компанией Deep Shadows в 2008 году. Немного об этой компании. Deep Shadows, украинская студия, основана в 2001 году, выходцами... GSC Game World. Компания знаменита с сериями «Казаки» и «Сталкер». Самой популярной игрой компании Deep Shadows является Xenous Предшественник Xenus 2 Белое Золото. Компания до сих пор не закрылась, в последнее время выпускает игры в жанре Point Click, которые не сыскали популярности среди масс игроков. Почему же все-таки Xenus 2 не был обнародован? Почему никто в нее, собственно, особо-то и не играл? Дело в том, что Xenus 2 вышел через 5 дней после выпуска Far Cry 2. И, вероятно, поэтому Белое Золото никто не заметил, ведь на рынке был довольно крупный конкурент. Также можно отметить, что 2008 год был богат годными проектами. Такие как Assassin's Creed, GTA 4, Fallout 3, Spore, ну... И это еще далеко не весь список. Еще в этих играх мир более разнообразен и интересен. Очко опять не в сторону к Сенуса. Немного о графике. На момент выхода графика была не особо актуальна. Не уступала лишь играм про супергероев, типа Iron Man и HAL. Вероятно, создается такое впечатление из-за жидкой и редкой травы. Да, ее правда очень много и подгружается он только с 5-10 метров. И это не только травы, но еще водоросли. Ну, подводная живность, растительность и так далее. Тоже не особо-то густая. Вода смотрится вполне привлекательно, поэтому очень приятно кататься на катере или идти по берегу. Под водой наблюдается растительность и плавает рыба, но ее мало. На суше, кроме змей и птиц, практически ничего нет. Но это вполне правдиво, ведь зачастую на островах не водится крупный скот, типа кабанов овец и так далее. Какой бы графика не обладал игра, решает геймплей и сюжет. Начну с геймплея. Игра затягивает, перед тем, как написать сценарий, я решил чуток поиграть, чтобы проверить, все ли нормально и застрял на 2,5 часа. В игре куча заданий, которые не дадут заскучать. Не все, конечно, но добрая половина. В игре присутствует свобода выбора. Можно пойти путем бандита, заниматься грабежом, разбоями, быть коллекторами и многое другое. А можно попроситься в ряды официалов и воевать против бандитов. В игре насчитывается 11 фракций, у каждой свои задания и особенности. В игре присутствуют элементы РПГ. По ходу игры вам будут даваться очки опыта, которые вы можете потратить на какой-либо перк. В игре есть три вида транспорта. Воздушный, наземный и морской. Морской транспорт занимает ведущую позицию, ведь перемещаться по островам на вертолете довольно дорого из-за заправки. Сюжет интересный, но не для всех. Федеральные войска и полиция обнаружили и разгромили крупнейший склад известного наркокартеля. Оказалось, что часть прибыли от продажи наркотиков принащалась для поддержания мятежников, провоцировавших антиправительственные выступления в провинции Н. Эксперты считают, что в деле замешаны также агенты ФБР. Главный герой Соу Майерс прибывает в Южную Колумбию, где должен разузнать об отравленном порошке. По ходу сюжета можно будет присоединиться к различным фракциям и участвовать в вооруженных конфликтах. Давайте же подведем итог. Стоит ли эта игра внимание? Я думаю, да. В игре интересный сюжет и много дополнительных заданий, которые могут вам понравиться. Игра полностью локализирована на русский язык. К игре достаточно много претензий. Например, анимации, которые выглядят максимально топорно. Также в игре нет автосохранений. еще и стрельба из оружия выглядит хреново. Разработчики пытались показать атмосферу Колумбии, но не получилось, так как разработчики из GSC Game World мы получили Stalker, Far Cry на островах на минималках. С более-менее хорошим сюжетом. Немного о судьбе канала. В будущем я планирую делать обзоры на игры и частично на технику, которую буду брать. Что насчет сборок возможно. Возможно, я возобновлю их съемку, но не обещаю. Буду благодарен за подписку и лайк. Спасибо за просмотр. Пойду пилить следующий видос.